Для участников с Украины, кому нужны бизнес приглашения для открытия визы и или необходимо бронировать проживание. В ниже прикрепленном файле в Вордовском Варшава Бизнеса HR 45317 находится бланк бизнес приглашения. Бланк готового бизнес приглашения. Вам необходимо скачать данный файл отредактировать выделенное желтым, то есть вставить свои данные. Вот. Вторым этапом необходимо оплатить участие. Для участников с Украины оплатить участие можно по расчетному счету, именной расчетный счет Дмитрий Казак. В назначении платежа необходимо указать аббревиатуру WBHR и указать Номер заграничного паспорта. Таким образом, вы получите код WBHR. Третьим этапом необходимо выслать отредактированный файл бизнес-приглашения, указав свои данные. В теме письма необходимо указать код, который вы указали в назначении платежа фамилию, имя, отчество, номер телефона, город, номер отделения новой почты, для того, чтобы мы отправили вам оригинал бизнес-приглашения. И прикрепить к данному письму отредактированный файл приглашения. Таким образом, мы отправим вам на... Ваш адрес, номер телефона, готовое бизнес-приглашение. Спасибо.